Друзья, всем привет. Сейчас я нахожусь в магазине спецодежды. Сзади меня находится мой монтажник, на котором мы примеряем новую спецуху. Значит, у меня такая проблема. Я покупаю ребятам спецодежду, да, и ее обычно хватает там на 2-3 месяца. На сегодняшний день я задумался по поводу того, чтобы одевать их в нормальную, в нормальную одежду. Потому что вид строителей должен быть крутой. Вот сейчас я выбираю, скажем так, партнера, да, который меня будет постоянно обеспечивать, обеспечивать этим вопросом. Чтобы мои ребята приезжали как, как белые люди, чистые, красивые. Чтобы эта одежда была нирваной, соответственно. Я, соответственно, хочу вам показать этот магазин. Я этот магазин увидел у своего коллеги. Есть такой блогер Александр Цезариус, он занимается фальцевыми кровлями. Я являюсь его подписчиком, соответственно, я увидел у него этот магазин и вот решил приехать посмотреть. Да, сейчас вот мы Покажи, делаем такую небольшую коллаборацию, делаем совместный видеоролик, ребята снимают меня, я снимаю их. И вот сейчас я вам покажу примерно в каком состоянии эта одежда, в которой он работал. Через два месяца и э, сейчас вот нас э, директор магазина Глеб э, проведет по этому магазину, э, предложит нам какой-то вариант. Ну, и вообще в целом расскажет о магазине и в целом расскажет о том, что он, бы он нам э, порекомендовал бы, какой какой костюм. Он ну, что-то приехал сегодня? Приехал. Что ты делаешь тут? Ну покажи это, повернись. Давай им покажем. Примерно вот, вот этому костюму два месяца у нас. Покажи, в каком он состоянии порвался в неприличном месте Вот <связывая> этот костюм стоит семь половиной тысяч рублей вот это глеб он является директором или? Ну, соучредителем, соучредителем и директором да. Да. Он он совладелец э компании. обещал нам сейчас вот показать этот магазин расскажет о, о разных одеждах да тут же, <связывая> смотрю, большое количество комплектов <связывая> большое количество цветов вот сейчас я его переверну <связывая> чтоб... В общем, тут э, ходить-то, наверное, смотреть можно долго, можем просто ну, по магазину Хотя обратить. бы так примерно. Суть в том, что у нас около двух тысяч моделей вообще в ассортименте. Мы продаем рабочую одежду, рабочую обувь, перчатки, каски. В основном весь ассортимент это одежда, обувь. Мы по сути единственная компания, которая занимается только качественной одеждой из Европы, то есть это преимущественно страны Скандинавии. Такие бренды как Dimax. Мы сейчас находимся, в... Ну, Димакс, Димакс это, это круто? Димакс это круто, или Димакс это круто да. Димакс это, да. Это Финляндия, да, это одежда, которая в Евросоюзе производится. Mm -hmm. По ценнику ну, можно? Вы... Значит, Димакс летний комплект будет стоить от 12 тысяч до 15 mm -hmm. э Значит, зимний летний комплект. Летний Куртка это... -брюки, брюки. Или полкомбинезон брюки, да. От 12 до 15 в среднем. Это зимний... брюки или это комбинезон? А, можно полукомбес, можно брюки, там, но цена особо не изменяется. Сильно зависит от модели, потому что есть модели какие-то сложные, такие функциональные, с множеством карманов, они подороже, есть модели попроще. Фишка этой одежды в том, что она красивая. И... И это как? И прочная Фишка вообще. это одежда в том, что она красивая, она долговечная, в ней удобно. То есть на самом деле все движения, они там хорошо их делать, низковые движения, функциональные. То есть есть, допустим, модели под определенные задачи для монтажников. Uh -huh. Там порядка, там, не знаю, 16 карманах в комплекте. Uh -huh. То есть можно э, распределить инструмент, э, там метиза, например, если надо, электроинструмент, ну, ручной для, инструмент. Для Саши Цезаря, Просто, короче, загрузиться, куда-то уйти на крышу, и у тебя все под рукой, грубо говоря. Есть какие-то комплекты, которые больше, наверное, не под вашу тему работы с GSM, Ну, то есть mm. масло, смазки, там, для операторов техники. Ну, то есть у нас, по сути, там ну, одежда по, -по, -по кровали, вот, например, я вот кровельщик, да, мне нужна покров. Покровли, -по -по -по -по. по я бы, наверное, предлагал те модели, которые, в общем-то, подходят для монтажников. Mm -hmm. Ну, то есть у нас вот бестселлер, вот эта куртка, это Dimax артикул 639. Mm -hmm. Мы ее много лет продаем, это много лет бестселлер. Mm -hmm. Можно померить на монтажника, что он скажет. Я думаю, что, скорее всего, понравится. Ну и что-то из брюк тоже, таких mm -hmm. же технологичных, где усиление, это кордура, это как бы mm -hmm. не часть, много карманов, э, вставки под наколенники. Ну то есть что-то из этого я бы убирал. Значит, я дальше идти по... А если что-то более цветное такое... Более цветное в смысле, сигнальное или ну, какой-то версий. Повеселее. повеселее это у нас есть бренд Энгель. То есть Димокс он на самом деле всем хорош, но у него есть специфика, что он ну, финны как бы любит mm -hmm. темное, он либо в темно-сером, либо в темно-синем, mm -hmm. в черном цвете. А вот это же тоже Димокс, yeah. yeah. yeah. yeah. да? Это тоже Димокс, это все Димокс, да. Но это толстовка. Ah. То есть это такая толстовка, не как спецодежда, по сути, как casual толстовка. Mm -hmm. Если прям нужны разные цвета, то у нас есть бренд Энгель. Это mm -hmm. бренд издания. Мы идем дальше но чувствуется цена цена должна повышаться или нет? он как Димакс, а, особенно сам. значит особенность спецодежды Энгель в том, что в отличие от Димакса каждая модель имеет от 5 до 8 цветов цветовых uh -huh. решений. то есть допустим это там серый с красным, uh -huh. черный с синим, белый так цвет. Ну, давай перевернемся, чтобы нам Например, uh -huh. вот такой цвет Прикольно есть. вообще, офигенно. Например, есть вот такой цвет. Uh -huh. Белый вообще прям. Можно еще раз белую? Да, конечно. Какая она же крутая. Но это больше для маляров, мне кажется. В основном, маляра берут. Но... Ну, да, очень, очень прям, красивая. Есть, допустим, цвета хаки. Вот такого плана. Uh -huh. Есть э, одежда с салатовым цветом, uh -huh. например. Ну то есть цветовых решений много, реально здесь ну, практически все представлено. Вот это тоже, да, вот это вот? Да, это Энгель тоже, да. И вот это здесь тоже, Engel. да? Это тоже Энгель. Ну, можно на свадьбу ходить, да. Фишка этой модели в том, что а, вот это светоотражающие элементы mm -hmm. все на самом деле. То есть они не выглядят как светоотражающие, но в темноте, если свет навести, mm -hmm. они будут как рефлекторы работать. То есть чтобы не задавили где-то в темноте, например, или там, ну, вообще, -то mm -hmm. подстраховка такая. Если мало ли, нужны комплекты побюджетнее. То есть Engel это тоже... Ну, это такой VIP, да, сегмент, Это VIP. Все? Engel и Dimox, это VIP сегмент. Это от 10 тысяч за комплект. Mm -hmm. Точно. Если надо что-то побюджетнее, то у нас есть бренды портвеста, дельта плюс. Портвеста это английский бренд, дельта плюс французский. Uh, неплохие бренды. Одежда проще. Mm -hmm. На проще по что проще по функционалу. Цена начинается от 4-5 тысяч за комплект. Mm -hmm. Вот эта серия, в принципе, неплохая. Да, ну вот эта куртка стоит там, 2750, например, куртка. То есть, если Димакс, которая сейчас на Михаиле стоит 7, можно вам показать. Кстати, он Те уже одел. Тебе уже отдельно. Да. Ладно, потом я на тебя микрофон повешу. Так, все можно посняли, да, сейчас? с Дельта Плюс, рабочая обувь. Точно так же очень у нас большой ассортимент обуви угу. с антипрокольной стелькой, с подноском. Ну, не знаю, в кровле, наверное, тоже актуально это, да? Защитная ну, обувь, да, да, по да. сути. То есть здесь фишка в том, что модели выглядят как повседневная хорошая обувь, угу. но все это safety shoes, то есть это все это обувь защитой. То есть, например, вот эти кроссовки, здесь есть подносок, здесь антипрокольная стелька. Ну, они, соответственно, с защитой. тереды это конечно, тоже, в принципе, не такой неплохой. Ничего, да, это тоже, сколько, 3 200 стоит. А, толстовки тоже есть, да? Пола, толстовки, худи, всякие разные. Mm -hmm. У нас, еще раз, 2000 товарных позиций, плюс все в размерах, еще есть. Mm -hmm. Перчатки, это Тегера, шведский бренд. Очень крутые, хорошие перчатки. Не бюджетные тоже, но долговечные, стоят своих денег шапки, да. Вот фальцовщики в этих перчатках любят. Такие, сколько стоят? Такие ну, вот сейчас, знаю, сейчас посмотрим ценники. Леша, а сколько вот, этих Одна стоит? Рублей, mm -hmm. вот эти Одна 1250 рублей. 1250 вот эти, да. новый mm -hmm. приход. Mm -hmm. Надо расценить. Есть перчатки типа этих, антипорезные, например, то есть они защит от пореза. Угу. Если актуально, там с листами железа, Это например, да. работать. Ну, например, ага. вот эти у нас их много, да, защита ага. от пореза. Да, сразу ты чувствуешь, берешь в руки и чувствуете, что другое качество, не такие, как в гипермаркетах продается. А нет да. лезвия? Случайно там не ну, найдем. Проведем. Проведем эксперимент. Нож хирурга. Слабо нервно не смотреть. Ну это как бы, да, в общем, можно резать, резать. но Они на самом деле серьезные нагрузки удерживают. Но И они потом... как бы мягкие, да, получается? Ну они мягкие, да, просто это специальные антипорезные перчатки, короче, в которых не режется. Mm -hmm. Держишь. Было страшновато. Первый раз, да? Нет, фокусы это показываю, но каждый раз немножко мадраж есть. Но в Тегер уверим. Короче, спецодежды можно надеяться, да? Да. Ну ладно, в принципе, понятно, да, что есть как да, бы.. В принципе, понятно, что если подороже и подешевле, то есть для каждого покупателя найдется свой костюм. Ну, ну у нас, наверное, от средней ценовой, то есть у нас нет бюджетки совсем. Yeah. У нас сейчас только европейские бренды, скоро будет собственная торговая марка. Ну, я не думаю, что вот 7,5 тысяч рублей, если одежда хватает на 2 месяца, то это, блин, не, не бюджетно совсем получается. Ну, наши вот эти комплекты премиальные, ну, ходят год-два больше. Я видел людей, которые 10 лет используют довольно в довольно жестких условиях. Вот uh -huh. Димакс, например. Реально я видел человека, который 10 лет Он работает Одесса. За 15 тысяч костюмов. И один раз взять и несколько не лет раз не раз уходить. Для... В Питере Москве у нас магазины. Доставка по всей России. Наносим логотипы, если нужны. Если вы в регионе и как физлицо хотите заказать, то мы можем отправить два смежных размера. Померите, оплатите тот, который подошел. Есть такая опция удобная для ребят из региона. А адрес какой? В Москве Малая Калитниковская 9, это метро «Крестьянская застава», в Петербурге Егорова 25, это техноложка. Все более-менее в центре, рядом от метро, оба магазина и там, и там. Доставка быстрая, там Питер, Москва на следующий день, региона 3-4 дня практически по всей России мы возим. Поэтому пользуйтесь, заказывайте хорошую спецодежду. Лев, спасибо большое. Пойдем тогда посмотрим нашего, вот такую одежду в отделе нашего монтажника, сейчас у него там интервью берут, да, и соответственно его заснимем. Ну и Покажу кажется, не как он выглядит. Хороший да. он на ютубе будет, картинки тоже, внешний это... вид тоже важно. Ты все готов? Все, подсняли. подсняли да. да? Ставим микрофон на родину. Одевай микрофон. так тут этот моргает иди сюда ну ч, скажешь надо брать не ну, реально прикольно Да, удобно подтяжек нет я тебе говорю держится отлично уверенность да, дай посмотрю прочно и хорошо много карманов Романтируйте все. Положите все. Сигарет положите. Вниз не надо спускаться рулетки. Все уместилось. Прикольный костюм. Павел, давай пару слов о костюме, скажем так. Да, где? расскажи, пожалуйста. Тогда отверни ему микрофон обратно. Алексей, Леша. Леша, расскажи. Так, куда-то надо закрепить его. Давайте да. повешу, чтобы он. Вик, уже специалист по микрофону. Я его уронил один раз. Сходу предложили вам наш несомненный бестселлер. Это куртка, финский бренд, куртка артикул 639, брюки артикул 620, образуют единый комплект. Комплект пользуется просто у нас бешеной популярностью за его высокие качества. Это в первую очередь внешний вид. Уникальная смесовка, которая обеспечивает ему дышащие свойства и хорошую прочность, функциональность, хорошие лекала, много карманов функциональных, поэтому ну, бомбический комплект. Если так вот ты потрогал ткань немножко, здесь все хитро, ну ставки из кордуры на износостойких, ну, на таких ответственных местах, которые больше всего там изнашиваются. А сама смесовка хитрой идет 46% хлопка, 16% полиэстера, остальное эластомультиэстер. Это хитрая синтетическая ткань, которая обеспечивает и дышащие свойства, как у хлопка, и в то же время дает прочность. И комплект поэтому фантастически получается. Фирма дает гарантию? Фирма дает гарантии, Глеб? Все проверим. чтобы через два месяца нам тоже... Да если в общем рассказывать, а если обращаться к мелочам, даже вот светоотражающие элементы здесь 3 стоят. То есть уже обеспечивает какое-то повышенное светоотражение по сравнению с... Короче, то, что вы говорите, вот это трием, не трием, мы это не понимаем, полиэстер... не полиэстер. Короче, Это клево, вот, да, это просто... Пятая точка через два месяца протрется. Через два месяца, ну не знаю, с горки будешь кататься зимой на месте? Не должна потереться на самом деле, там все четко. Да не, он года два точно должен выглядеть. Рабочая одежда, конечно, любую рабочую одежду при желании убить можно, но то, что она на порядок дольше как бы служит каких-то комплектов, это точно. Главное, сваркой не занимался в В этот момент, что заварить как бы нельзя. Давай покажись. Короче, недоволен, да? да? Громче, можешь? Да. Ну ладно, повернись еще, посмотрим. Ладно. Короче, брай, да? Да. Ладно. Короче, мы на этой одежде оттестируем. Если она реально кул, cool, то тогда Он будем фоне, а, одевать, одевать такие костюмы наших этих супермонтажников. Комплект закомендовал себя, ну. Как и у нас в стране, да и в самой Финляндии. Надо там, это Саши Цизалесу забрать. Он выявляет, с, с дизайнером дизайнером 10. тоже здесь. Точно, не знаю. Но он да, два месяца ходил. Ну, по-моему, такой у него да? долго. Он выглядит, в принципе, вот так же. Я говорю, так ты работаешь? Он говорит, да, я работаю два я месяца. Ну у будет него будет какой нюанс? Он да. будет чуть-чуть вот цветать со стирками. Uh -huh. Такой чуть сереть будет. Но мне лично даже больше нравится, когда он чуть-чуть сероватый. То есть там вот эти вставки, они остаются черными, получается, потому что это кордура, они черные будут. А здесь чуть-чуть такой серый, но он благородный серый. блин, по долговечности, но он, я не знаю, я думаю, что несколько лет он тебе должен послужить. Если ты прям не убиваешь одежду прям, сваркой какой-нибудь, болгаркой, чем-то таким. Он у тебя будет долго ходить, точно. Здесь, кстати, вставки под наколенники. Короче, если костюм ушатается, значит... Не костюм плохой, а ты хорошо. <свят> <свят> <свят> Нормально обложили тогда <свят> <Михаила>. <свят> Здесь, по-моему, 17 или 18 карманов в этом комплекте суммарно То есть тут можно распихать просто все вообще все, что надо, можно разложить. Каждый раз считаем, каждый раз надо количество карманов получается. Сколько у тебя? 17. 17. Да, 17. А что, вот, что по размерам? Размеры-то есть вообще такие? Здесь ну, приезжают постоянно сюда. Есть, есть, конечно. Здесь, да. то есть, ну, не ну, надо да, за месяц заказывать, нет. то есть приехал. Но, это, то есть Там бывают моменты, когда все разобрали. Mm -hmm. У нас склад в Питере, перемещение три дня из Питера. Mm -hmm. Если мало ли в Питере нет, то он, скорее всего, уже в транзите. То есть он mm -hmm. подъезжает из Финляндии к нам. Размеры, ну, как правило, всегда ну, все Как есть. правило, все в наличии, да. Да. Если нет, то там короткий срок постав. Крутой Сейчас комплект. Это... Все. Друзья, вот такой вот небольшой видеоролик у нас получается. Показал вам магазин. Вот такая у нас совместная коллаборация. Меня засняли, я тут заснял, меня прорекламировали, я прорекламировал. Поэтому будем двигаться в каком-то направлении. Вот, надеюсь, что э, наконец-таки я нашел э, надежного партнера, который будет обеспечивать мне качественной одежды, чтобы не было вот этих вот дыр, которые вы видели. Э, и в целом, э, спасибо вам за внимание. Если вам интересны интересно такие видеоролики, то в принципе э, есть э, в таком направлении, куда развиваться. Пишите комментарии, э, напишите, понравилось вам, не понравилось, отзыв. Вот, и спасибо вам за внимание, подписывайтесь на канал, всем пока, всем не болеть!